И думать. «На все, хорошо, да все, все хорошо, все замечательно, давай, давай, же, давай же делись своими цвечами. Ты прошла беретчами. чуть дальше, Ты прошла чем я я. дальше, чем я, вот, я все вот, время я все возвращаюсь к еду, еду, и я себя поймала я на себя том, поймала что, на чем том, что, что поделилась, почему, поделилась? Почему, я почему я возвращаюсь и кушаю, это бывают страхи, это бывают страхи я их почти, я почти победила». Uh, uh, это, это уход внимания уход на, внимание другой, на другой, перевод своей энергии. Да, вот у меня да, было нехорошо со не я переживала, и я увлеклась с другим. Uh -huh. И потом, и это, потом естественно, естественно, потеря цели. Потеря а зачем мне туда а идти а а а Основное, да? Uh, uh, это, это часто, часто спрашивают людей, почему вы хотите новое питание чему вы хотите увидеть, что хотите, вас, движет, что к вас зам... движет к этому. Я для себя три для таких себя основных три степа, таких степа нашла. нашла. Угу. Что ты, можешь, Но дополнить? Я немножечко что ты друго... можешь дополнить? Да, я немножечко по-другому тут. Мое видение, то есть я тоже сначала убирала страхи различные, то есть что я только не убирала, с чем я только не работала. Но когда ты все-таки переходишь какую-то грань после, там, ну, например, там, 20-го дня, да, то у тебя всплывают воспоминания детства. И когда всплывают именно воспоминания детства, ты начинаешь их как бы анализировать. Анализировать уже на другом уровне своего сознания. И когда ты начинаешь анализировать, то ты тогда вспоминаешь, помните, наверное, у многих были такие тарелочки в детстве, а на донышке нарисована какая-либо композиция. И нас очень многие говорили, там, бабушки, дедушки, вроде как доешь вот это вот, и дашь там что-то, какую-то новую жизнь. Вплоть до того, что мне одна женщина рассказывала, что ее бабушка ей говорила, ешь быстрее, а то Аленушка захлебнется. Вот. А так как мы в детстве, для нас наши взрослые, наши мамы, наши бабушки, они, мы их любим безусловной любовью. У нас у детей другой любовью не бывает. Вот. И мы на том уровне им доверяем полностью, то есть они наш мир. Они, если так сказали, значит, это безусловно есть. И мы это даже не оспариваем своими сомнениями. То есть мы все время, если так оно есть, то мы предполагаем, что так оно есть действительно. Вот. И настолько у нас это заходит в мозгу, что нужно обязательно вот это вот съесть. После того, как мы съели, нас благодарят, что мы молодцы. После того, как нам говорят, что мы молодцы, мы нам дают какой-либо десерт, который нам ближе всего по душе, как правило. И мы вот это вот молодец фиксируем еще, что мы покушали, фиксируем еще своим, своей приятной сладостью какой-то. Но это не обязательно сладостью, у кого что, но чаще всего у детей все-таки это сладкое. И мы это фиксируем еще вот этот этап следующий. У нас фиксация, то, что мы хорошо, то, что мы покушали. После того как мы покушали сладость, у нас у детей получается, что мы выходим на следующий этап. То есть мы дети настолько познаем мир, что мы, у, нас, у нас настолько он насыщенный это отличие от взрослых у взрослого что такое у взрослых день сурка. Встал, поел, покормил семью, всех собрал на работу, либо сам пошел на работу. детсады, школы. И вот это вот одно и то же, одно и то же продолжается. А у ребенка познавание идет. Он все, он с горящими глазами. То есть для него после сладости начался новый этап. И он побежал дальше. То есть у него настолько вот этот круговорот. И у нас у взрослых это тоже закрепляется, вот этот же круговорот. То есть мы... Вышли, например, на сухие дни, то есть мы знаем, что мы идем на сухие дни, на воздержание там, от питья и воды. Вот. Мы выходим на эти сухие дни, но мы как выходим? То есть мы себе даем четкий алгоритм, что мы вышли, например, на три дня, там, на семь дней, на десять дней, неважно насколько. Это не имеет на самом деле никакого значения, пока вы не проработаете свою психику. Вы выходите на этот этап, после чего вы, во-первых, ждете, когда начнется момент, когда вы начнете кушать. Вы уже разработали себе полностью все меню. Разработали себе меню, после этого вы кушаете, и остановиться вы не можете, потому что у вас следующего этапа нет. То есть, а следующий этап какой? У ребенка следующий этап ⁇ идти познавать мир. А мы взрослые настолько уже закоренелые, мы уже думаем, что мы все прошли. Мы в этой жизни все познали. И у нас следующего этапа нет, и мы не можем завершить вот это вот зажиралово. То есть мы себя, то, что мы воздержались от еды столько, сколько мы себе поставили целью, мы эту цель прошли, похвалили себя, а после похвалы мы не знаем, куда дальше идти. И поэтому мы зацикливаемся на этом этапе. Похвалили, похвалили, похвалили. То есть пожирали, пожирали, пожирали. И все. Большего развития нет. На самом деле это достаточно... Ну, наверное, это в первую очередь нужно прорабатывать. Поэтому мы с ребятами вот на марафонах как раз вот этот этап и прорабатывали. Что значит следующий этап? Для кого он, этот следующий этап существует? Как он будет существовать? И в какой форме? И как он будет регрессировать? Это обязательный момент. И если мы его не пройдем, если мы для себя не определим, что нам нужно в этой жизни, что, у нас вот эти, что для нас есть эти этапы, мы никогда не выйдем из этих зажоров. Мы через силу воли зайдем по новой, в сухие дни через силу воли, намотаем себе какие-то а, дни, часы, сутки. Потом мы выйдем на питание, причем не на то, которое нам хочется, потому что мы не понимаем, что нам хочется. Мы настолько не владу со своим телом, что это, ну так, конечно, такого второго этапа. Какой будет следующий этап? Мы еще предыдущий не можем пройти. Поэтому после того, как мы вышли кое-как на сухие дни, конечно, у нас следующий этап начнется зажоры. У кого сильная сила воли, те продержатся. Но продержатся они, они именно продержатся. И не важно, сколько это будет по времени, это будет месяц они будут держаться. Из последних сил, чтобы не зажирать и дальше идти, типа на каскадные. Они могут год так держаться. Некоторые держатся десятилетиями. А потом срываются по-жесткому. Срываются именно потому, что они, для, они у себя капсулируют вот эти вот страхи и не дают им проявиться в той мере, в которой они должны проявиться. И почему они должны проявиться? Потому что человек, они потому это что не человек, разбирают. человек устает. Человек устает. устает. устает, устает тоже. -то он, он теряется. Да, усталость это много значит. Да, когда усталость, день, она идёт от нашего помогу, непонимания, опускаются руки. Угу. Опускаются, опускаются руки, опускаются, потому что мы да, не понимаем, да, что да. делать, да, и на самом нет, деле одному есть ситуацию, работать очень да. сложно, да. есть такие этапы, есть такие допустим, этапы да, допустим, да, человек улучшит. Да, и он просто распределил, он просто свой, распределил круг свой круг действий. действий. Он поел, он, он позанимался, он у, него у него есть интерес. Он развивается, он но, но... А... Человек, еще осознан, человек еще не осознан, и он не понимает, он не что, понимает, этот, интерес что этот интерес ложный. Вот я, этом, вот я об этом думаю. Ну, да, у нас, так, видишь, так, у нас как-то так... У многих заведено, что мы пытаемся разобраться в своих нерешенных вопросах самостоятельно. Мы боимся довериться кому-то. А чаще всего, как я уже столкнулась на личном опыте и с девочками в марафоне, мы на самом деле не знаем, что мы чувствуем. Мы не можем отличить чувствование от э, ума то есть то что нам навязано умом социумом. вот чувствовать мы не знаем что такое мы не знаем слово чувствование то есть у нас оно идет по книгам а что такое чувствование своего тела чувствование себя чувствование себя вот в этом во всем на самом деле это знают просто единицы это понимают это осознают это совсем немногие люди Поэтому э, нужно, нужно познавать себя в первую очередь. Мы здесь вообще сюда пришли не для того, чтобы кому-то что-то доказать, кому-то что-то рассказать. Мы сюда да, пришли, чтобы да. быть просто счастливыми. Мы Это нужно познавать. То что То, нас, что связывает, что с нас связывает с Богом? Не знание. А мы идем дорогой, а мы идем ума, дорогой потому идем построена матрица. Выстроить свою личность. Выстроить свою личность. Вот чем идем вот большинство, большинство людей. И я И на идем дорогой, идем дорогой, идем дорогой, идем дорогой, идем дорогой, идем дорогой, идем дорогой, идем Построили, Построили фундамент. фундамент. Сейчас, сделана, Сейчас крыша. сделана крыша. И вот первая И вот волна, первая волна осознанных, людей. осознанных людей. Это те, которые... Это те, которые ломают тут Потому что они научились что они видеть научились сквозь стены. Те, настоящего. Себя настоящего вне, матрицы. вне матрицы. Ну, возможно, так, да. А возможно просто, может быть, это не совсем прям так уж ломают стены. Возможно, они видят, куда им идти, они видят свой путь, они готовы показать этот путь другим людям. Просто не все готовы это принять, увидеть, услышать, потому что да, действительно, наше эго нами очень многими просто управляет бесщадно. Вот. Да. У нас люди настолько да. привыкли уже друг другу говорить гадости, что это кажется уже круто. То есть мы сегодня с детьми ездили ну, там, за, по делам на велосипедах. И мы просто проезжаем, и идет парочка, как бы влюбленная. И друг другу говорит такие гадости. То есть они разговаривают по форме гадости. То есть он ее оскорбляя, унижает. Она смеется, соглашается, ему дает, как бы парирует его слова такими же неуместными словами. И у меня младший ребенок остановился, он в таком шоке стоял. И я потом говорю, поехали, поехали, но мне неудобно, потому что для меня это неприемлема такая речь. И он потом приехал, мы заходим в парикмахерскую, зашли, заходим. И он говорит... Я что-то не понял. Они, говорит, ругались или что делали? Я говорю, ты знаешь, говорю, нам этого не понять. И я понимаю, что мир просто потихонечку, мне кажется, просто сходит с ума. И мне просто да. мне так да. хочется иногда закричать. Люди, вы чего очнитесь? Так нельзя с друг с другом. Вы созданы вообще абсолютно для другого. Откройте глаза, зачем деградировать? И как у меня одна женщина пришла на консультацию и говорит у меня говорит такая ситуация у меня рак такой-то степени и я говорит в такой потерянности я не знаю что мне делать с одной стороны я понимаю что мне как бы нужно его вылечить потому как у меня есть дети у меня есть дети у меня есть внуки, я вроде бы хочу вылечить, и вроде бы даже ради них, и вроде хочу со своими внуками еще попутешествовать, и деньги у меня есть. Как бы у меня есть все, но у меня нет желания. Я, когда выхожу на улицы, говорит, я вижу настолько, говорит, злобленных людей, которым просто так, ни за что, чтобы они не делали, им просто дана эта жизнь, а они ей просто не пользуются. А я так хочу жить, а у меня эту жизнь забирают. Забирают, говорит, я даже не понимаю, по какой причине, что я сделала не так. И она говорит, я с одной стороны хочу, хочу воспитывать внуков, говорит, возможно, доживу до правнуков. Но, говорит, а в этом ми, говорит, вот как в этом мире жить, если, говорит, я буду постоянно переживать, переживать, что они будут, мои же внуки, расти в этом социуме. Как мне с этим быть? Мы с ней, конечно, работали ну, достаточно долго. Вот, и она на сегодняшний день у нее стадия ремиссии, что это очень здорово. Она, конечно, взглянула на мир абсолютно другими глазами, но такое у людей есть. И иногда тоже вот так вот бывает. Это в семьях очень часто бывает. Когда в семье, например, супруги не на одной волне. Говори. Да, я выключай. Звел меня в <с> смысле. <звел> Многие люди так так живут, они не понимают, для чего они живут, они не понимают, для чего им нужна эта жизнь, для чего им нужен, для чего им вообще все это дано. И на самом деле, как мне сказал один человек, он говорит, всем правит интерес. Пока у нас есть интерес к чему-либо, мы живем. Да. Как только этот интерес да. проходит, мы умираем. Вот нужно поддерживать, видимо, в себе, вокруг себя этот интерес: интерес к себе, интерес к жизни, интерес к другим людям. Иначе так получается. Как? Иначе. Так и получается. Интерес остается, интерес но остается. если нет движения, интерес, если нет ходит. движения интерес уходит. Поэтому нужно, не бояться, поэтому нужно не бояться, идти действовать. Когда уходит действие, Когда остается, уходит интерес, действие остается интерес. И интерес натухает, и интерес натухает тогда, натухает если, нет если нет действия. Я, я, зловом, начала, я что поэтому что начала, нет что не нет смысла, не теряется цель. Это первое зажжение. Второе – это второе перевод внимания на другое. И третье, что-то я еще говорила. А так, я а так, я подытожила. И вот хорошо ты вот заметила, хорошо, да, ты это, заметила, установки, это установки детства. детства. Но, есть, наверное, но это, наверное, и это даже проработка, своих, проработка страхов. своих страхов. Безусловно, а, страх а, установок это один, пункт для, один пункт для меня. Страх и установка, э, установка, она устанавливается на какой-то основе. И именно эта основа, эта база и есть наши завулированные, закапсулированные страхи, да. которые да. нам нужно вскрывать. Иначе мы их, если мы просто их будем игнорировать, они все равно рано или поздно всплывут. И, возможно, не самое подходящее для нас время, как это обычно и бывает. Поэтому обязательно любые страхи, любые непонимания Любые э, несогласия с самим собой, если мы их вовремя не проработаем, они нам все равно аукнутся, То есть они никуда не уйдут. Пока мы сами с собой не, нач, не начнем работать, пока мы сами с собой это не проработаем, у нас Солнышко. это будет постоянно нами управлять. Солнышко здесь пишет. Я, когда начинаю становиться, у меня возникает у меня чувство возникает апатии. Чувство апатии. Безразличия. Как с этим справиться? Как с этим справиться? Это нужно прожить. Это нужно прожить. Посмотреть. Посмотреть. Исток. Откуда Исток, приходит. Откуда приходит. Апатия. Апатия. Ну, чувство апатии это же... Как еще можно сказать? Чувство апатии – это чувство безразличия, чувство усталости, да, да. чувство э, ненужности. Это не обесценивание не вас. И когда вы начинаете на автономии скидывать свои маски, а они у вас скидываются автоматически, вы можете ничего с этим не делать. Это будет происходить. И, понимаете, вы остаетесь голой. Это неудобно. Это неуместно в некоторых компаниях, в которых вы привыкли по-другому себя показывать и другим, другим языком разговаривать с ними. Это некрасиво в некоторых смыслах, потому что наш социум навязал, что вот так вот не принято говорить, вот здесь вот не положено говорить, вот здесь вот так вот. То есть даже маленький пример. Вот сегодня я подстригала младшего сына, и мы показали фотографию, как бы он хотел, чтобы его подстригли. Его подстригли абсолютно не так, практически лысый он у меня стал. И вот он сидит, и я вижу по нему, что ему не нравится, и я понимаю, что мы сейчас отсюда выйдем, и у него, ну, в худшем случае, польются слезы. Мы это и парикмахерша проходили. его спрашивает, ну, что, как тебе? Нравится? И он так молча, так, угу. И все, и мы пошли, и потом мы идем, я говорю, тебе не нравится? Он говорит, нет, ну что такое, вообще не то. И мне старший говорит как раз, говорит, мам, ну ты хоть одного человека видела, который, который парикмахеру сказал, что ему не нравится, когда его стригут, что его подстригли не так. Я говорю, этот человек я. Он говорит, ну понятно, ты всегда правду говоришь. я понимаю, что я у нас не принято, не принято кому-то говорить плохо не принято кому-то говорить свое недовольство. И вот это вот «не принято», оно в нас копится, и из нас строится неправильность. Мы и есть сама неправильность, которая не должна приниматься. И вот когда как раз на автономии вот эта вот апатия, это и вылезает то, что вы не привыкли быть таким, и вам с этим нужно работать Обязательно. Да, ребят, знаешь, да, что ребят эхо знаю, голос. что эхо-голос. Не, не знаю, почему. А у тебя на втором гаджете нет э, этого? Чего? Инстаграм Чего? не открыт? Нет. нет. Нет. Нет? Ну вот у почему меня эхо? я эхо не слышу а? от Кристины почему-то. А я слышу. А я слышу. А у меня сын а младший... А у меня сын младший... Варихмахерская сказала, Варихмахерская что, ему сказал, что ему не понравилось. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Я, говорю, я говорю, почему он объяснил. Мы провели беседу. Мы провели беседу. И он сказал, И что, он сказал, я, что, не что права, я не права. Что, я не что права, все не правы. Да, все не правы. он больше сюда, ходить, он не больше сюда ходить не будет. Да. Правильно. Да. Да. Но я хотела поделиться, я хотела знаете, поделиться чем? знаете, чем? Меня посетила одна вещь. Меня посетила одна вещь. А, а, это, когда это когда мой вес меняется. Мой вес меняется. Я, осознала, я осознала, что, что, меня есть, внутренний, что есть внутренний постоянный зажим. Постоянный зажим. Я думаю, что он, Я думаю что он есть у каждого. Но этот зажим как этот раз зажим сформирован, как раз моей, сформирован с моей мамы с детства. Вот. вот. И, И этот, э, этот э, зажим, сформирован. зажим сформирован установками, что, установками, нужно, сделать что нужно сделать так. И не иначе. И не иначе. Это, правильно. Это правильно. Быть быстрым. Быть быстрым. Собранным. Собранным. И т.д. Подходить обществу. Подходить обществу. Но это не про меня. Но это не про меня. Я нестандартная. Я нестандартная. Мы все разные. Мы все разные. И, и по этой по причине, причине происходит желание, происходит делать, желание как делать как говорили. Но это настолько глубоко это настолько некомфортно, и некомфортно, что, что происходит постоянный, постоянный внутренний стресс. Внутренний стресс. И этот внутренний стресс, внутренний он, стресс, он вываливается, вываливается как раз на, на автономии. Он, он очищается, и происходит, может, и зажор. Происходит, может зажор. А если, а если чрезмерно, чрезмерно уходить в установки? Если свет выключить если микрофон, выключить когда микрофон, говорит к то эхо не будет. А как мне выключить микрофон? Я даже такой кнопки не вижу. Да. да. Ну, в общем, ну, в общем, а фишка в том, а фишка что, в том что проработка, детства, проработка необходима. детства необходима. И когда я загоняюсь этими, этими установками, неосознанно не на, на подсознании. Я иду не своим я путем, я в не стрессе. путем в стрессе. Я худею. Я худею. А, а, я, это я это четко отследила. И как раз вот эти установки, они чистятся, они чистятся на автономии. Мне удобнее, Мне удобнее как, визуалу как визуалу реагировать зрением. зрением. Для кого-то это называется кого потупить это и, действовать. и действовать. Так. Да. Ты сделал еще звук? Да, все равно, все равно их осталось. Я тогда интересно, не понимаю, как. Ну, в общем, вот. Ну, в общем, вот. Такие у меня есть Такие интересные. Такие у меня есть интересные. Двоить непонятно. Не не не это работает. работает. <къех> да, Ирина, пишешь, это работает. Да, И как это открыть? А как отключить звук? Вот Олечка ответила, вот Олечка спасибо, ответила, девочка, спасибо я девочки, я поняла. У меня есть чувство, одиночества. Есть чувство одиночества. Вот как раз-таки вот чувство, чувство одиночества, оно нас и заставляет, нас заставляет выполнять установки. заполнять установки. Навязанное детство. детство. Любимыми людьми. людьми. Беги, делай, беги это. делай это. И нужно вот это. Нужно вот это обязательно успеть. успеть здесь не сесть здесь не сесть здесь не сказать здесь не так сюда обязательно, обязательно прийти когда мы отказываемся от, мы отказываемся. от этих установок, установок. чувство что мы потеряли любимого человека. человека и остались, и в, остались одиночестве. в одиночестве поэтому это одиночество это, это одиночество неправильно уйдем Чувство одиночества, оно на самом деле нас преследует до тех пор, пока мы себя не начнем познавать. Как только мы себя начнем познавать, как только мы увидим, что мы и есть э, все окружение, которое вокруг нас. Когда мы узнаем, увидим это и поймем, что все, что нас окружает, все люди, это и есть я, мое проявление через этих людей, тогда это чувство одиночества оно отпадется многими-многими вот этими вот запятыми нерешенностями и другими вопросами, которые изначально у вас всплывали. Потому что не зря же говорят, что ненаполненный человек, он скучный. То есть, если ты не полный, если в тебе нет того, чем ты сам себя можешь развлечь, зажечь, то ты и окружение не сможешь развлечь, зажечь. То есть, ты настолько скучный сам для себя, зачем ты нужен кому-то другому? И вот это вот отражение того, что... Другой человек так на тебя реагирует, это тебя начнет съедать изнутри, пока ты не скажешь все, стоп, надо с этим что-то да. делать. Да. Еще. познание себя через другие Этапы. Этапы. Эти этапы развиваются, Эти этапы конечно, развиваются же, конечно же. У всех по-разному. У всех по-разному но основное, это, но основное близкие. это близкие потом более, потом дальний, более круг. дальний круг потом ты узнаешь, потом себя, ты узнаешь себя в эгрегорах, в эгрегорах. и, и... Узнаешь, себя в узнаешь себя в патриотизме в стране, в стране. и потом ты полностью, потом ты принимаешь, полностью все принимаешь все себе. В себе но это теория, но это теория. А потом, начинается, а потом практика. начинается практика. И как вы знаете, в как любой мы практике, знаем, в любой практике мы, все учимся, мы все учимся заново, и мы заново познаем, мы заново все. познаем все. Принимаем, но, Принимаем на но на практике. Причем я бы даже тут немножечко заметила, что когда вы в практике, с каждым разом, чем Чаще и чем дольше вы заходите в практику, тем больше у вас вот эти вот шторки раскрываются. И вы начинаете, если вы, например, в тот момент, в ту практику, в предыдущую увидели вот это, то в эту практику вы начинаете смотреть и думать, боже мой, почему я не видела это в тот момент? Это, знаете, когда книгу читаешь, ты вроде бы ее прочитал, все. Но когда начинаешь ее перечитывать заново, через какой-то определенный промежуток своей жизни, когда у тебя есть уже другой, оп другое опытное знание, ты видишь эту книгу по-другому, ты видишь это, ты читаешь уже между строк. Угу. Ага. И так в каждой практике. Там еще какой-то вопросик, да, он так размывается. Это Ольга пишет, у, Это у, меня Ольга пишет одиночество". у меня есть чувство одиночества. Там, а там а про вес. Вот а вот вопрос. А вот есть ли малоедение, а вот есть ли малоедение и, автономии? и автономии? А вес держится? А вес держится? Лишний, вес, Лишний есть. вес есть. В чем может быть причина? во-первых, психики. В любом случае в психике. Почему вы этот? Лишний вес это всегда ваша закрытость. Вы себя чем-то остерегаете. Что-то вы настолько боитесь к себе подпустить. Это же, в Защита. первую очередь, психосоматика, да. Вот. И вот этот ваш страх, он сначала покрывается тем, что вы сначала себя успокаиваете. Одна пленочка, да, там, следующая скорлупочка вашего страха. Следующее, там вы себя там остерегаете, что вы донесли свой страх, если донесли правильно до своих родственников, и они говорят, да-да-да, молодец, так и надо. У вас еще эта скорлупочка еще больше стала. А потом вам нужно, чтобы эту скорлупочку, чтобы этот страх не вскрылся, вам ее нужно чем-то закрыть. Как правило, люди закрывают это полнотой. А после полноты начинается, закрывают свою полноту, закрывают еще болезни, чтобы на полноту не начали говорить, ну ты ч, как бы давай уже худеть, надо как бы уже вот, и ты начинаешь худеть. А если ты начинаешь худеть, ты понимаешь, что ты идешь к смерти. То есть у нас же, мы в том, в том эфире как раз рассказывали, что, такая, что такое полнота на подсознании, что такое худоба на подсознании. Вот. Но у нас же люди никогда не говорят, тебе нужно постранить, тебе нужно убрать лишний вес. Как правило, вот это вот слово «худеть», оно вылетает в первую очередь, и мы даже не осознаем, как оно на нас действует. И ты, тебе говорят, тебе нужно худеть. И ты, если понимаешь, что тебе худеть не надо, потому что иначе у тебя вскроется это, но ты это не можешь узнать своим сознанием, потому что у тебя это уже так далеко сидит, то, как правило, если уже и лишний вес есть, то есть то это прикрывается еще и какой-то болезнью. Почему люди, когда ко мне приходят и говорят, у меня болит лопатка, говорят, я ничего не могу сделать, у меня болит лопатка. Вот. И мы когда начинаем прорабатывать, на самом деле это не лопатка, это давным-давно, когда он был в школе у, там, у мужчины, он сломал ногу и ему очень сказал, ну что ты вроде как за мужчина, вроде как все, все бегали нормально, а ты сломал ногу. И он настолько вот это завуалировал, что к 40 годам ему ни один остеопат не мог помочь, почему у него болит лопатка. Представляете, вот это, вот это как бы долгая-долгая вот эта вот связь, это долго-долго мы все разбирали, но тем не менее, это вообще вроде бы как два несвязных э, момента жизни. Но вот если это ковырять, это, это, конечно, двумя словами, как бы за час мы не сможем рассказать вам это. Это нужно разбирать. Если вы готовы себя прорабатывать, ребят, если вы готовы идти к самому себе честно и открыто, если вы готовы к своей честности то ну, берите себе кого-то в проводнике, если вы не можете самостоятельно, берите какого-то куратора, идите на марафоны. Сейчас очень много марафонов, и очень достойные ребята их ведут. Как бы смотрите, кто ведет, кто вам импонирует. И не стесняйтесь этого, не надо говорить, что там мои шарлатаны на этом деньги делают. Нет, они тратят ваше, свое драгоценное время на вас, драгоценных. И они пытаются вам помочь, но им нужно как-то это компенсировать. А там Паша, наверное, что-то написал, как лучше исправить да, да, да. Было меньше, эхо Было меньше эхо. При уменьшении громкости. При уменьшении громкости. Все, когда ты будешь подрыв, разговаривать, я, я буду громкость подрыва. убирать. Да, да. Я хотела добавить. Я хотела добавить. Про, про вес лишний. Вес лишний. Лишний вес ⁇ это защита. это защита. Это перестраховка. Это перестраховка. Вы каждую проблему, которая возникает, ну, все, что возникает, да. вы внутри, да. в себе, в себе. Прорабатываете. прорабатываете. И вы запасаетесь, запасаетесь. какими-то ситуациями. Ну, да? Ну, вы не отпускаете, не отпускаете это, не делитесь, это, не делитесь этим. Вы а внутри не то, что это как Нет, бы, это, как бы прорабатываете, прорабатываете и гоняете из стороны в сторону. А вот то, что Света говорила, я четко вижу, у меня очень много полных подруг. Это те, которые всегда боятся проявить что-то, неважно, в какой сфере, да, какого вопроса касается, чего вопрос касается. Но в любом случае это получается перестраховаться, запастись, обмануть себя, найти дополнительный ход, обход. И такие люди, они всегда имеют вес. А, то есть они на какой-то проблеме замыкаются и начинают ее штудировать и подтягивать к себе какие-то решения. И не расслабляется, не пропускает. И другая причина может быть похудения чрезмерного. Когда человек увидел, что что-то происходит, но он спустя рукава пропустил сквозь себя все. В нем ничего не держится, он все прогорает, все отпускает. Он не копит ничего. Тогда у него не копится. Это вот гормональная психосоматика. Посмотрите, набор вес психосоматика, да, по гормонам. А, гип, Гипертериоз, допустим, и гипотериоз. Посмотрите, с чем связано. Как правило, здесь бывает. И вы четко поймете, о чем я говорю сейчас. Либо гипокортизолье. И гиперкортизолия. Это когда копится вес на животе. Или наоборот, костлявость такая присутствует, не набирается вес. Вот. <сосexpansionate> <сосexpansionate> У меня еще был вопрос. Мне писали, что. Чем отличаются зажоры, если ты сладкое потребляешь больше, чем отличаются зажоры, если ты больше потребляешь соленое. Соленое, горькое, то есть отличается это или нет? Но мы все знаем, что мы едим не вкусы, а мы едим эмоции. Вот. И если у нас эмоция какая-либо связана вот именно с этим вкусом, и вы хотите... И вы хотите эту эмоцию получить сейчас, после того, как вы какой-то этап очищения прошли, и хотите получить именно эту эмоцию после разблокирования каких-либо страхов, например, то вы начинаете кушать то, что у вас далеко и глубоко на подсознании лежало что-то, и оно передалось вам в эти вкусовые качества. И этот момент можно тоже очень хорошо раскрутить. То есть насколько, почему вам это интересно? Потому что все мы прекрасно знаем, что когда люди очень м, начинают практиковать сухие дни, Автономию, там, может быть, входят в сухие дни очень часто, может быть, начинают каскадить, то есть каскадные вот эти вот голодания, да, отказ на несколько дней от еды, потом кушают, потом снова отказываются. И после этого через какой-то момент они выходят на какие-то. не говорят, вот я, например, ем только булки. Вот. И кто-то, наверное, сказал бы, это просто грибы, которые хотят есть эти булки. Но э, как бы мы не смотрели на эти грибы, э, мы должны, наверное, все понимать, что если мы положим фрукт какой-то в тарелочку да, и оставим его на несколько дней, это не говорит о том, мы его даже можем накрыть, чтобы туда никто ничто не попало. И после, через несколько дней под этой тарелочкой, когда мы откроем, будут мошки. Мошки, они откуда идут? Мошки, они идут от этого фрукта. Да, мы их с собой не принесли, они уже были запрограммированы в этом фрукте на, на данном этапе, чтобы вот, например, на таком-то этапе у нас выработался вот такой-то процесс. И точно так же с нашим телом. На каком-то этапе у нас вырабатываются вот эти вот грибы, которые говорят, что нужно обязательно их выводить, они у нас уже есть. И если мы с собой разберемся, все, что не нужно, в том числе грибы, глисты, они сами с собой идут. Не обязательно вы можете чиститься и делать клизмы и все на свете годами. И годами да. из вас это да. будет уходить, потому что это уже в вас заложено. И точно так же связано со вкусами. Да. Кристиночка, а сколько у нас по времени? У меня зарядка на телефоне садится, боюсь, что у меня скоро выстегнет. Ну, несколько минут. Ну, несколько минут. У -у -у. Я хотела добавить. Я свет. хотела добавить свет. Да, давай я выключаю звук. У нас на планете 80% как раз биомассы этих грибов и всех остальных. 80%. И остается 20% на животных, 20 на людей, на всех. Соответственно, мы все состоим из основной биомассы. И большая часть, допустим, у обычного человека, это 5-6 килограмм у стандартного человека. Это микробиота. И это микробиота тоже имеет сознание. И все мы знаем, что бороться бесполезно. Всегда получаешь ответ Это как растягивает резинку, всегда будет ответочка. Поэтому здесь нужно входить в симбиоз, не в том смысле дружить с ними и почитать их, а просто разбираться, именно выстраивать границы, то, про что есть автономия. Это не про очистки, и не про святость, не про духовность. Это про умение понять себя, кто я, а кто есть грибы, вот с чего Света начала. Где есть мой ум и услышать себя? А где есть навязанные чувства? Где есть мои чувства? Да? чувство пришествия с установки этой матрицы, которая простроена эгом каждого человека. Ну и самый главный вопрос, нужно всегда помнить задавать, а кто я? А кому все это нужно, что я делаю? Для чего я все это делаю? Это помогает открепляться от установок. Для чего мне это все? Вот сегодня случай тоже был у ребенка. Он пробежал мой ребенок маленький и девочку позвал. Девочка расстроилась. Я позвала своего мальчика, говорю, что ты сделал. Он говорит, у нас так принято. Мы что-то что-то не поделили. Давно я уже не помню, что. Я говорю, а не легче просто перестать это делать? А у него зажим внутренний, что он проиграет. Это расстановка личности, моя территория. А кому это нужно, говорю? И он замолчал. Он не понимает. Чтобы, потом он говорит, чтобы другие думали, что я нормальный. Но мы живем не для других, а для себя. В первую очередь нужно понимать это. И вопрос следующий. А тебе нужно, чтобы она обижалась? Нет, а зачем тогда это делать? И вот так нужно каждую вещь прорабатывать. Разбирать ситуации. Когда по аналогии разберешь, разберешь хотя бы парочку ситуации по каким-то шефствам или вместе в компашке, компашке, в компашке либо как-то еще, потом легче становится. Но Все же как по накатанной идет. Ты что-нибудь еще добавишь? У нас время, может, скоро закончится уже, Светик. <связь> Я бы, наверное, уже бы у меня уже так подглючивает телефон уже совсем садится, вот. Okay. Поэтому на следующую тему я не знаю. Вот у меня очень просили тему озвучить а, финансы, mm. поток финансов. Может быть, ее озвучим. если, если какие-то другие не предложат, то можно э, на эту тему поговорить. Потому что на страхе можно говорить бесконечно тем более вот сейчас вот после того как э, марафоны вот на, начала вести и у кристины наверняка тоже вот эти вот сейчас очень много страхов всплывает у девочек даже таких которые я не предполагала что они могут всплыть но это действительно настолько мы все разные не надо ни в коем случае себя под одну гребенку то есть для нас, для каждого нет единого э, ответа. То есть мы настолько все разные, что каждый, каждому человеку нужен индивидуальный подход. Это и есть любовь к самому себе, что я такой человек, что мне нужно вот так вот. То есть мы же все просим от, от, от другого человека внимания, и это внимание мы э, всякими, любыми способами пытаемся к себе привлечь даже теми способами, о которых мы даже не предполагали, и когда это начинаешь раскручивать, оно и вылезает все это. Поэтому, конечно, эта тема просто обширна. Мы можем поболтать в следующий раз просто поболтать, можем какую-то тему озвучить, может быть, кто-то задал тебе какую-то тему, может быть, еще что-то предлагай. А, я думаю, что финансы можно оставить. Но можно также проработать э, вкусовые пристрастия, да, э, поделиться опытом. Это вкус это и есть опыт. эмоция, да? Да, эмоции, можно эмоции. Марафоны следует, не в личку. Я работаю индивидуально, пока что марафона не провожу. Завтра я хочу марафон мы может быть как в раз сию. в конце июня, да, сделаем совместный такой длительный. Да, хорошо. Там да, уже как бы кристина немножечко разберется. 20:30. 30 Ты что-то хотела сказать, просто зависла я, я не просто зависла, я не слышала. А, я говорю. Длительный марафон, если будут заявки, потому что сейчас ребята пишут, но как-то вот чаще всего на том, что пишут, ограничивается. Если нужно будет длительный марафон, то мы с Кристиной можем его сделать в 20-х числах июня, начала. То есть раньше наверняка не получится. Мы с тобой обсуждали, да, Кристин, по-моему, да. этот вопрос? да. Поэтому по вашим запросам, Пишите, а мы уже посмотрим, как-нибудь расчистим время для вас, любимых, с удовольствием. Ребят, хочу также вот написала сказать, завтра здесь, также в 20.30, эфир с астрологом про четверг, солнечное затмение, про отношения и как они влияют на почки. И у меня возникла такая идея, Света. Как связаны наши эмоции с органами, тоже можем поговорить, с психосоматикой. То есть, как идет очищение. Каждый день имеет какое-то определенное очищение. Мы можем об этом тоже коснуться, когда будем касаться эмоций. Потому что второй день идет очищение шишковидной железы, да. третий да. день, на что он влияет, на четвертый. У каждого есть свой... Какой день ему важен в первую очередь? Это тоже можно поднять, рассказать, Разга... поделиться. Все, давайте тогда заканчивать. заканчивать. Светочки можно написать в личку здесь в Инстаграме. Пишите. Мне тоже можно написать кого что интересно. Вижу, много сегодня моих пришло. Я анонс сделала. Всех люблю, целую, обнимаю.